Что за ценность во мне что за ценность во мне отчего среди сотен и тысяч людей снизошел боже мой ты ко мне искупил меня кровью своей что за ценность во мне почему ты приходишь полночной тиши наполняешь любовью своей сил даруя мне дальше идти Почему ты меня полюбил, то не в силах мой разум понять, Так, что жизни своей не щадил, за меня принял выбор страдать. За меня умирал, чтобы я могла жить, жить для славы великой твоей, Всем дарованным здесь дорожить и любить лишь тебя горячей. Лишь тебе свою жизнь посвятить до конца, до последнего вздоха, Чтоб тебя лишь единого чтить, ведь с тобой не бывает здесь плохо. Что за ценность во мне? Никакой. Это Божья любовь велика, это Он, это Он, это Он. Он продолжает любить через века. Это он поднимает любя, Это он укрепляет пути, Наставляя во все времена, К небу путь помогает найти. Не всегда все так радужно, гладко, Не всегда солнце светят лучи, Не всегда все нам в жизни понятно, Не всегда льются песни в ночи. Но через все проходя, как же важно видеть Бога во всякий час. Как бы волны не били страшно, рядом Бог, не покинул Он нас. Рядом Бог с больным у кровати, рядом Бог с одиноким душой, рядом с тем, кто слезы свои прячет, не находит, кто в себе покой. Проверяет Бог часто веру. Согласишься ли дальше пойти, когда все не так, как хотелось, когда рушатся планы твои? Ты простишь ли того, кто обидел, не тая в своем сердце зла, недостаток в другом увидев? Пролом станешь в молитвах неся? Показал Бог собою пример любить так как Он нас полюбил, приходящих к Нему теперь своей милости Бог не лишил. Любовь-то мы осознать не в силах, лишь ею можем дорожить, стремять похожими быть на Иисуса, свою жизнь Богу посвятить. Вся ценность жизни во Христе, Ему в сердцах дадим простор, пусть в радостях и неудачах к Нему направлен будет взор. Цените Божьей благодатью, не оскорбляйте Дух Святой, цените этой печатью, дарованной самим Христом. Мы ничего не заслужили, вся ценность жизни только Он. Ему лишь боль мы причинили, и без любви мы только звон. И без Него нет смысла в жизни, как важно это всем понять. Не тратим время на пустое, всю жизнь для Господа отдать». Что за ценность во мне? Никакой. Занимает Бог сердце пусть трон и ведет своим узким путем. Только он, только он, только он.